Дай мне, пожалуйста, любовь. Ч ⁇ А, за любовь? Я собрал все чувства, а любовь не нашел. Дай мне, пожалуйста, любовь. Да плевала я на эту любовь. Нет ее. Сколько раз пыталась найти, ни разу не нашла. Говорят, некоторым везет, но не мне, видимо. Извините, может вы мне подскажете, что такое любовь? У нас со своим нельзя. Уберите, пожалуйста. Я это заберу. А вы мне подскажите, пожалуйста, что такое любовь? А вы с Луны свалились? Да. Я именно оттуда. Я ищу любовь. Ну, оно и видно, что оттуда. Я тебе все расскажу. Часа на полтора. Любовь — это химическая реакция. Гормонов там, фигонов, тестостеронов, серотонинов, гелатонинов и всякой другой ерунды. Вот они между собой смешиваются, и получается в башке... У меня получалось три раза. В третьем классе, в восьмом и позавчера. Но все равно все выпадает в осадок. Побурлит, побурлит и возьмет и выпадет и все. Здравствуйте, извините, мне сказали, вы можете мне помочь. Чем я тебе могу помочь? Э -э Но ну, вы знаете. Мне нужно, чтобы вы мне помогли найти любовь, я ее ищу, и не знаю, как она выглядит. Любовь? Ты любил когда-нибудь? Мне хотелось чего-то другого, чего-то большего. Ты не будешь пить, да? Ты кто вообще? все хорошо, у меня не получается. совсем потерялся в этом тумане эмоций. Но кое-что я понял. Любовь сверхмощная субстанция, в которой смешалось все, что я собрал на этой планете. Пью за любовь. Чего бы это не стоило?